Рекламная подписка .Клиенты – это инструмент, который поможет автоматически запустить продвижение организации в поиске, в услугах, на картах и в других сервисах Яндекса, а также на сайтах партнеров рекламной сети. Давайте узнаем об этом инструменте больше. Привет, я Мария, и это Новости Digital. Рекламная подписка подойдет как бизнесам без опыта продвижения, так и тем, кто хочет автоматизировать работу с несколькими площадками. Вам нужно только заполнить или обновить карточку организации и выбрать бюджет. Остальную работу возьмет на себя Яндекс. Создаст объявление на основе информации в карточке, разместит объявление на площадках и распределит бюджет так, чтобы реклама приводила больше клиентов. Чтобы подключить рекламную подписку, проверьте или заполните карточку организации. Время работы, контакты, фотографии, ссылки на сайт и соцсети. Клиенты, которых Яндекс найдет для вас, увидят эту информацию в первую очередь. Выберите бюджет. Вы сразу увидите, сколько потенциальных клиентов вы можете получить за эту сумму. Стоимость подписки не изменится из-за настроек или поведения конкурентов. Алгоритмы Яндекса создадут объявления на основе информации в карточке, проследят, какие из них лучше конвертируются в целевое действие, построение маршрута, звонок, переход по кнопке и перераспределят бюджет на них. Неэффективные объявления остановятся автоматически. Реклама появится там, где пользователи ищут похожие товары и услуги. В поиске, услугах, картах, дзене и на сайтах партнеров рекламной сети. Посмотрите подробный отчет. Реклама приведет пользователя на карточку организации, для которой уже настроена аналитика. В статистике вы увидите не только переходы, но и действия клиентов. Сколько раз звонили, строили маршруты, кликали по кнопке действия. Яндекс будет искать клиентов по геолокации. Покажет объявления пользователям, которые прямо сейчас ищут похожие организации неподалеку, и тем, кто работает или живет рядом с вами. По интересам – найдет аудиторию, которая совершает те же действия, что и текущие клиенты компании, и будет таргетировать рекламу на них. По действиям в карточке – посмотрит, кто звонил, нажимал на кнопку или заинтересовался акцией. И оптимизирует настройки объявлений на основе этих данных. Узнать подробности и подключить рекламную подписку на Яндекс можно на специальной странице. В очередной раз мы видим, как рекламная система идет навстречу небольшим компаниям, которые хотят размещаться в интернете, но на все у них не хватает времени и ресурса. Сейчас главное правильно и максимально полно заполнить карточку организации, а Яндекс сам подберет заинтересованную аудиторию. Однако, на наш субъективный взгляд, для лучших результатов мы бы взяли все в свои руки и отдельно поработали с рекламой на геолокации в РСЯ и на поиске, также отдельно с рекламой по интересам. И если подходит для тематики, то подключили бы приоритетное размещение в Яндекс успешных вам размещений. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!